Друзья, в этом видео мы с вами сделаем анализ тех активов, которые мы анализировали на предыдущей торговой неделе. Это у нас биткоин, рипл, золото, серебро и евро-доллар. Также я хочу с вами поделиться очень хорошей закономерностью, паттерном, который для меня является самым надежным и самым наилучшим. Естественно, я уже неоднократно снимал по этой теме видео, но для новых зрителей еще раз сделаю. Всем привет, меня зовут Сергей, и вы попали на канал Акигай, я специализируюсь на техническом анализе. А мы с вами делаем анализ разных активов и прямо на живых примерах, не постфактум, обучаемся техническому анализу. И, друзья, вот мне писали в комментариях насчет разных событий, разных новостей, естественно, все это влияет на цену. Но мой канал – это технический анализ, анализ голового графика. Я хочу передавать вам именно этот опыт. А все эти обзоры новостей и весь этот фундаментальный анализ – это все есть на других каналах. Есть куча каналов, которые это делают. Вот я хочу, чтобы вы с моего канала брали теханализ, мой опыт, и все это совмещали с другими. Заодно будет такой эксперимент, насколько эффективен технический анализ и насколько все это хорошо себя отрабатывает. Также, друзья, не стоит писать подобных в комментариях – либо вверх, либо вниз, все это понятно Любой дурачок может сказать Друзья, теханализ это вероятности Мы с вами работаем с вероятностями И никто в точность не знает, куда пойдет рынок Мы с вами можем предугадывать разные сценарии По нашему опыту анализа И уже по факту реализации этих сценариев Мы с вами принимаем конкретные решения То есть теханализ это не либо вверх, либо вниз Это конкретные действия который нам нужно предпринять. Это план на случай разных движений цены. То есть теханализ нам говорит о том, где будет отскок вероятный, где будет пробитие вероятное, куда вероятность движения вверх или вниз больше, какой цикл сейчас идет, какая фигура теханализа врисовывается. Где покупать, где продавать и так далее Вот об этом нам говорит технический анализ А вот то, что вы пишете в комментарии по типу либо вверх, либо вниз Это говорит только о вашей некомпетентности и незнаниях технического анализа Поэтому если не хотите выглядеть глупо, лучше так не делайте И не пишите подобных комментариев Для меня это очень забавно Итак, евро-доллар, друзья Что мы здесь анализировали? Открываем дневной таймфрейм Смотрите, слева у нас образовалась формация Уверенное восходящее движение Вот оно Далее образование фигуры клин Клин это формация сужающаяся, которая указывает на ослабление покупателей и вероятное движение вниз, то есть смену тренда. Формация образовалась у нас слева, теперь справа мы видим ту же самую формацию, уверен движение вверх. Далее формация клин, сужение диапазона. Сверху находится у нас глобальная область сопротивления и мы также ожидаем смену тренда по шаблону слева. И друзья, паттерны это графическое отображение психологии людей. А психология людей всегда остается неизменной. Естественно, у паттернов есть своя проходимость. И они работают не всегда. Но они дают нам вероятность движения в какую-либо из сторон. Теперь, друзья, переходим на H4. Давайте проверим идентичность этих формаций. И если вы даже не торгуете на евро-долларе, обязательно посмотрите это. Поскольку это все знания технического анализа, которые нужно уметь применять. Итак, делаем шаблон баров. Вот таким вот образом. И это мы все дело переносим в наш правый пример. Вот сюда вот Немного мы это дело приравниваем друг к другу И посмотрите на схожесть этих движений а Вот, начинаем вот от отсюда Смотрите, движение вверх Потом движение вниз коррекционное а Далее движение вверх Опять же, обратите внимание на схожесть Движение вверх до трендовой линии сопротивления Потом движение вниз, скопление и пробитие И обратите особое внимание вот на эту формацию Вот на эту То есть... Запомнили, теперь мы переносим график влево и абсолютно ту же самую картину, тот же самый шаблон движения мы видим вот здесь вот. То есть ложное пробитие, до тренда в линии сопротивления, потом движение вниз, скопление и пробитие. Абсолютно то же самое. Очень интересная ситуация. И давайте перейдем к нашей закономерности, о которой я хотел поговорить. Смотрите, мы с вами анализировали, когда цена находилась примерно в этом месте, на трендовой линии сопротивления. Естественно, мы поймали это движение вниз. Вот оно. До трендовой линии поддержки. Образовалось импульсное движение. Импульсное. Потом на трендовой линии поддержки образовалось скопление. После чего цена вышла из этого скопления вниз, и образовалось еще одно импульсное движение. Данный паттерн импульс, скопление, импульс, указывает на коррекционное движение вверх до скопления. И сразу покажу, чтобы было не постфактум. Потому что мы а, не постфактум анализируем все-таки. Но видео я это сделать не успел, поскольку все произошло крайне быстро. Смотрите. Вот, 28 мая, 15.20, обратите внимание на скриншот, вот. Мы, кстати, об этом сейчас еще поговорим, об этих уровнях. Анализ, H4, произошел импульс вниз, цена образовала собой закономерность импульс скопления импульс, который указывает на коррекцию. Предполагается, комар летает, предполагается движение э, до уровня 1.218, после чего понижение, вероятнее всего продолжится. Вот, еще раз смотрим на скриншот. Теперь, друзья. Чтобы зайти на эту коррекцию, нам, естественно, нужно знать точку входа, где она будет. Для этого мы с вами берем коррекцию по Фибоначчи и протягиваем от минимумов, если у нас нисходящая формация, от минимумов до начала импульса. И получаем точку входа. Друзья, можете не писать мне в комментариях об уровнях Фибоначчи. Я прекрасно знаю, как они чертятся. И любой новичок, который хоть немного знает в техническом анализе, который поразбирался, тоже знает, как их чертить. Но факт в том что это работает. Если начертить их вот таким вот образом по этой формации, а чудесным образом, просто невероятным, все это у нас прекрасно от себя отрабатывает. И напоминаю, что трейдинг — это искусство. И мне абсолютно не важно, как что чертится, главное, чтобы это работало. Поэтому подобные комментарии также можете оставить при себе. Еще раз давайте посмотрим на скриншот. Вот, обратите внимание, как все себя прекрасно отработало. Также мы анализировали вот это вот э, движение вниз. Где оно? Вот, от трендового линии сопротивления. До уровня поддержки И пробитие мы также с вами прогнозировали Друзья, вот что касается евро-доллара Пока что только один сценарий у нас имеется Это движение вниз То есть очень много факторов, которые указывают на понижение Рассматриваю только один сценарий Это движение вниз Что касается серебра Смотрите Серебро у нас ходит в диапазоне Достаточно масштабным Это дневной таймфрейм От уровня к уровню Вот наш диапазон мы видим, что от уровня поддержки цена направилась до трендовой линии сопротивления и образовала собой краткосрочный восходящий тренд. Переходим на H4 таймфрейм. Вот наш краткосрочный восходящий тренд. Далее цена а, дошла до трендовой линии сопротивления, глобальной, и отскочила. А тем самым, что мы можем предположить? Если цена исходит от уровня к уровню, то вероятно, что у нас движение от трендовой линии сопротивления будет идти к трендовой линии поддержки вот таким вот образом, как я и нарисовал. Следовательно мы можем предположить пробитие локальной трендовой линии поддержки. Буду все рисовать, чтобы было более понятно, чтобы вы не запутались. Вот это и вот. Здесь у нас происходит поджатие и вероятнее всего скоро у нас будет пробитие данной трендовой линии поддержки. Также здесь находится локальная область поддержки, которая также возможно будет пробита. Но единственное, что напрягает, так это вот этот вот паттерн, который образовался на закрытии недели, вот он, Данный паттерн указывает на повышение. Мы видим подобный пример слева. Вот он. Ну и поскольку здесь находится трендовое линие сопротивления, которое мы начертили по максимуму понижающимся, то э, два сценария у нас имеется. Первое, это будет отскок от трендового линии сопротивления, дальнейшее поджатие и пробитие. Это первый сценарий. Но также этот паттерн дает сигнал о повышении. Следовательно, трендовая линия сопротивления локально может быть пробита по этому паттерну, и цена может устремиться вверх до уровня 28,6, то есть до своего максимума. Вот это место. И мы уже будем смотреть, что произойдет по факту. И по факту движения мы уже будем принимать конкретные решения. Посмотрим, что будет на открытии. То есть либо от сколько трендовой линии, тогда будет пробитие вниз. Либо пробитие тренда в линии сопротивления и будет движение вверх Пока что нужно подождать, чтобы картина стала более определенной Далее, друзья, золото А Золото у нас э, движется в краткосрочном восходящем тренде на повышение Вот он Достаточно длительное время она находится на тренде в линии сопротивления Возможно, в ближайшее время будет отскок э, до... Тренд в линии поддержки, то есть движение вниз. Я все так же предполагаю коррекционное движение вниз до уровня 1825 примерно. Мне кажется, что будет именно коррекция. Но пока что картина здесь также неопределенная. Я даже не вижу здесь каких-либо паттернов, которые указывали бы мне на что-либо. То есть просто цена э, находится на трендовой линии сопротивления. Это единственный фактор, который указывает на понижение. Вот и все. Э, картина неопределенная, будем смотреть дальше. Биткоин. Что у нас по биткоину? Э, смотрите. Мы с вами вчера прогнозировали, что цена отскочит от уровня 35 тысяч и пойдет на повышение тестировать пробитую линии шеи. Так и произошло. Цена протестировала пробитый уровень поддержки и начала ходить в диапазоне, э, в коротком диапазоне от уровня к уровню. Далее, друзья, нам нужно определить вероятность пробития этого диапазона, в какую сторону вероятно будет пробитие. Давайте постараемся это определить. Что мы здесь видим? Это часовой таймфрейм. Картина в большей степени неопределенная. И я предполагаю, с большей вероятностью пробития Данного диапазона вверх и движение к уровню 40 тысяч Опять же, все-таки я рекомендую посмотреть по факту У нас до закрытия свечи остается 20 минут Часовой свечи Если у нас вырисовывается свеча примерно вот такая вот С большой тенью снизу То вероятнее всего цена пойдет на повышение До локальной области сопротивления И, возможно, ее пробьет и направится дальше вверх Но нужно посмотреть на закрытие этой свечи То есть, если все-таки у нас а, свеча образуется уверенный Вот такой вот, свеча на понижение то теперь уже вероятнее будет пробитие вниз. Так что, друзья, не могу с точностью сказать, пока у меня а, нет больше информации. Но все же я склоняюсь к тому, что цена пойдет у нас вверх. И что насчет Ripple? Цена здесь также у нас повторяется биткоином, присутствует корреляция. Цена находится на локальной области поддержки. Здесь присутствует короткий диапазон движения цены. Если у нас произойдет пробитие данного диапазона вниз, то цена устремится к уровню 0.82 и вероятнее всего там отскочит. То есть будет вот такое вот движение. Но посмотрим, что будет по э, факту. Друзья, насчет криптовалют, к сожалению, пока что мало информации. Но все равно, я думаю, опыт, богатый технического анализа, вы с этого видео получили. Обязательно ставьте палец вверх, если это видео было для вас полезным. Пишите в комментариях ваше мнение, вашу обратную связь, что вы думаете о биткоине, что вы думаете о криптовалютах и других активах. Мне будет очень интересно посмотреть на ваше мнение. Подписывайтесь на канал, если еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.